Подумала и отказалась нужно ли вернуть кольцо или можно оставить он просит его назад спасибо за ответ смотрите кольцо является своего рода договором когда мужчина дарит кольцо то он фактически ждет от вас ответа в виде одобрения кольцо является фактически печатью в случае, если вы отказываетесь, то вы должны стереть печать, то есть отдать кольцо. Я считаю это правильно, в ином случае это будет выглядеть как кидалово. То есть вы же не хотите быть должником для этого человека. Считаю, что гуманнее и в общем-то цивилизованнее отдавать этому человеку кольцо. Но как относиться к другим подаркам? В случае, если мужчина с женщиной встречаются, и мужчина дарит подарки. И в случае, если женщина с ним переспала, то можно не возвращать подарки. В случае, если не переспала, и мужчина требует вернуть подарки то, к сожалению.